Смотрите, значит, если колонна русских идет, я вроде бы вам скинул, что нужно делать. Их тут достаточно много, точнее, скинули. В фейсбук официальный сайт украинский, я его скопировал, выложу куда-нибудь, чтобы вы знали, там. В ульстрограмму нельзя выкладывать это, поэтому в ютуб и в фейсбук найдете. Там, в принципе, если вы колонну как-то-нибудь остановили, там вы можете как его остановить сначала. Там сбрасывайте деревом, просто мешаете проход, чтобы они остановились. Потом можете, если там нет никого из автоматов, если реально один, хотя бы там, то в принципе можно зайти, дать его коктейлями молотом, если вы знаете, как это делать. В принципе, легко его это сделать, только нужно время на это. Вот, и, в принципе, может один человек на одного танка содержать его на пару минут, тем самым он, скорее всего, вылезет и будет стрелять по вам. Поэтому тут нужно не по одному, а надо что-то придумать. Ну, я тут не в курсе, просто слышал новости, то, что есть такая тактика свалить танк. Но есть еще другая сторона. Они могут сами уйти, потому что, знают куда они пошли, и, сожалеют об этом, тем самым уходят, тем самым танк остается буква Z, можно ее зарисовать там просто делаем эту штуку, зарисовываем и все, теперь танк может быть украинский. Привозим его в Полтаву, видите, там берут их. В общем-то, вы можете куда угодно, э, если вы ли реально танк или просто выкинули как-то не молото в этот танк. Можно и так и так, в принципе. Ну, в общем, суть того, что если танк реально остался. Мы нужно его проверить сначала, если правда они ушли с бинокля, в принципе. Нужно еще бинокль, для того, чтобы реально верить в этом. Русские не используют бинокль, как по мне, или используют, потому что как мировая война есть такая функция. Поэтому пересмотрите, если есть время мировую войну. Я думаю, сейчас нет вообще времени. Поэтому <как> собираются даже на этот риск Просто рискнуть. Они не убивают вас. Они хотят просто правительство. Вы должны просто их остановить. Заполнить. Да, на украинском можно сказать. Если кто уже начал на русском. Из такой ситуации. Поэтому пишите комментарии к своим предложениях, А их тут тоже прочитают. Пока война идет. Мы остановим вместе. Значит они с Крымом. Идут в Харьков. Там остановились на каком-то городе, потом Николаев, потом Кривоград, Креп... Крепленицк, а потом уже в Киев. Мало времени осталось, четыре уже обошли двое, Киев и Крепленицк. Да, остается у нас только Киев, Крепленицк, так что готовьте, уже половина, поэтому... Когда половина, возможно, мы нас с помощью всех приборов. Инфу я скинул всю. Если вы не знаете, где эту инфу найти, где найти, как делать коктейль молота, в принципе, в интернете есть такие картинчики офигенные, где расписание есть, там в Google Chrome. Там просто картинки, как делать коктейль молота, всякое такое. Граждане тоже могут. Граждане тоже могут пойти в Николаев, например. Там у нас... В мэр там говорил В Телеграм вы что заходите Тем более там И так спалили все Читают месседжеры Россия Всякое такое Они все знают В принципе нечего тут прятать Поэтому я вот снимаю Хай они знают Хай они что думают а Сейчас я войну Поэтому сейчас главное я война Я записал ролик про это Обговорил Вроде бы забыл что я сказал Только что то что говорил объяснял подробнее одну фразу и не закончил вот только я об этом знаю, глобальным а что именно внутри как остановить это, это вроде рассказал, рассказал, вспомнил что я рассказал, но это уже в этом в другом ролике а если кратце про ядерную войну ее остановить прям нельзя потому что она реально может убить полмиллиона если там кинуть едем пушки но они специально не одну специально 3 4 5 6 жертв может быть от полумиллиона до 2 3 миллионов это прям один город в украине там в украине миллион 10 миллион э, в киеве 700 тысяч николаеве полмиллиона Поэтому там могут пару бомб и все. И во всех. Серьезно это дело, поэтому созывайте всех, кого можно. Музыкант даже помогает, там, творческой личности. И все остальные помогают, как могут. Э, да, в Мировой нет, такого не было. Но мы как-то собрались, по-любому это что-то значит. Это значит, что мы хотим защитить Родину, неважно на ком языке, да. Говорим надо просто защитить. Что самое удивительное. Карпаты. Да и все. Просто она самая удальняя от всех. И там я ничего об этом не знаю, только знаю, что под защитой она. Непонятно образом. Ну, в общем-то, она тоже помогает. Так что не судите строго. Каждый, я думаю, регион помогает. И включая даже самый уголок как они помогают они вот как-то непонятным да как-то непонятным способом а я вот, вот снимаю и рассказываю по хэштеги пишу чтоб нашли вот если был бы я наверное, супер популярно то наверное украинцы бы знали так что подписывайся чтобы больше знаний тем самым если победим то тем самым будем всю э, города восстанавливать или если нас захватят то а если блин единая война будет то нечего будет как по мне, как по мне э, если честно их не до рука. в общем там да, даже не знаю говоря, что тут реально предсказание есть один есть там немножко только с болью по-любому это значит что кризис голодание а сколько лет я прям не супер раскачик но Рассказчик, но в принципе говоря, что да, значит, 18 уже было, так, ну вроде бы так, отчет начинается с этого, не знаю сколько это, ну кризис еще будет в будущем почему-то, я не знаю что это значит, тут как-то слишком укрепилось или это сразу, не-не-не, ну, я не разбираюсь в этом, там может быть любое, но, грубо говоря, сколько кризис к чему-то приведет очень больно, потому что сужение линии линии сужения, а потом идет дальше. Итог лучше. То есть, если будете со мной следить за моей деятельностью, то будет сначала хуже, вот так просядет. Потом потихоньку будем подниматься. Скорее всего, я буду снимать кучу роликов, как мы восстанавливаем какие-то города Я объяснять, как восстановить город. Это в будущем будет, скорее всего. Или же ядерная война всех Поэтому эта точка, наверное, пропадет. Такое тоже может быть. Поэтому нужно срочно идти на войну избежать. Срочно нужно, нужно верить в армию, и все. Думаю, будет хорошо. Если есть деньги, то влаживаемся. Есть и реквизиты там на всяких сайтах. А вот как-то так вот. Чем можем, ничего помогаем. продолжение следует пока.